Коллеги. Сегодня об учетной ставке Национального банка в об этом поподробнее расскажут официальный представитель Горобаева Аида Морсаконовна, начальник управления денежно-кредитных операций Козубей Камазат Ахилкович, начальник управления банковского надзора Сары Аджиев Эмиль Аскарович, начальник управления надзора за небанковскими банковскими организациями откроимых Глава Чарубекович, исполняющий обязанности начальника экономического управления Манбек Фу Айнура и начальник управления финансовой статистики и обзора Абдир Ахман, Идер, Иман Мадильевич. Пожалуйста, Эсэр. Спасибо. Салман Ситарова, журналисты. Сыдертия Кыргыз-Республика Снэн, Лутухбанк, пресс-конференция Снэн көөрө абданкааныштабыз <coughs> 2023 жылдын бул чечим чечим шарттарын өлкөнүн Экономика болгон была кельтить гораздо, а у ток банков держаться откак кредитная сеть чем для них демилитаризовать и инфляция сложить мало, беркальпта саккальпторат, тенденция и киминг джермюченчо джилден башнан балары экибету инфляция джилдакманиде онбеш пету нондон товус пайзде тузгон. инфляция сезон инфляцияга мурда факторлардын инфляция кайрадан тасирын тигизиүүү уландып жатканын көөту атат. Дүнөлүк товардык чекеза тырныктарындаы балардын өзгөрүшү, бир катар административтик баалардын тарифтердин жоголашы мурдагыда эле инфляцияны шартаган факторлардын болуда. Кыргыз Респблиасында экономикалык жигеррдүүлүк жанданган ошондой элечки суро талап калыбына келүүдө. Ички дюма, индуристын, реальдующий шаром, экимин джирмичунчий джилден, январайнан, джинта, обойняча, турпит, ну, Финансовая банк система ⁇ Лутук-Палла-Ланапчетка ⁇,⁇ Ищаралар ⁇,⁇ Ахчаджина ⁇,⁇ Ринок Рандага, Крдалды ⁇,⁇ Слаштермалу ⁇,⁇ Турктур, Кармаптур ⁇,⁇ Вильгот-Зюде ⁇ Финансовая банковская система ⁇ Лутук-Палла-Луксахтал-Птурат банк системасы Банковская система ⁇ Тышқ жөйруді жогорқ деңелді сақталып т турған белгізіз қырдал, Кыргыз Респблиасында экономикалық жағдайды өнүгі үшін аны үінде инфляция динамикасын алдына алықтаған факторлардан бойдон қалууда. Мындай шарттарда ұуттық батаруынан жүргіүзүлгөн матардық саясат мурдағда элі ыргыз республикасында инфляцияны орто мөнөтүүгі мақатту көрсөт күч деңгене чейін Ултокбанк оруналган жағдайга түркту негізде көз салып тұра, жена зарыл болуын учорда, орта мөнітті мезгелчинде ба түрктулғын қамсызқылу мақсатынан жету үшін тешелі чараларын көрірун белгілейбез. Көміл бұрғаныздарға чон рахмат. Бұл басмасез білдірун емеме, дарс метилді дағы часап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 Данное решение принято с учетом условий развития внешней и внутренней экономической среды. Сохранение размера ключевой ставки отвечает макроэкономическим условиям страны и отражает политику Национального банка в отношении имеющихся рисков в экономике. Теперь остановимся подробнее на предпосылках принятого Национальным банком решения. В целом, инфляционный фонд Кыргызской Крымской остается относительно умеренным и отражает основные тенденции последних месяцев. С начала 2023 года потребительские цены возросли на 2,8%, по состоянию на 17 февраля 2023 года в годовом выражении инфляция составила 15,9%. Текущая инфляция показывает сезонное повышение цен на плодавочную продукцию, а также продолжение влияния вторичных эффектов ранее сложившихся факторов инфляции. Волатильные цены на мировых э, товарно-сырьевых рынках, повышение ряда администрируемых цен <coughs> остаются, как и прежде, преинфляционными факторами. Экономическая активность Кыргызской республики повысилась, также восстанавливается внутренний спрос. Темп прироста реального ВП по итогам января 2023 года составил 4,8%. Наибольший рост производства отмечен в секторах промышленности, услуг и сельском хозяйстве. Дополнительный стимулирующий эффект на повышение внутреннего потребления оказывают наращивание кредитной активности и повышение реальных заработных плат. Предпринимаемые меры Национального банка способствуют поддержанию ситуации на денежном и валютном рынках и относительно стабильной. Финансово-банковская система сохраняет устойчивость, банковская система располагает достаточным объемом ликвидности в национальной валюте. Сохраняющаяся высокая неопределенность во внешней среде остается предопределяющим фактором развития экономической ситуации в Кыргызской республике, в том числе динамики инфляции. В этих условиях проводимый курс монетарной политики Национального банка по-прежнему направлено снижение инфляции в Кыргызской республике до целевого показателя в среднесрочном периоде. Отмечаем, что Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде. Благодарю за внимание. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Если есть вопросы, а, пожалуйста. Да, вот радио и пожалуйста. Сама Сарат, бахтар еди, Заттык а то она, Нигзи, был пресс-конференция в Лутухбанке, это челинный Рахмат, Лотто-банк. Малмат берилген. лотто болгон. Алтан буюнча. Бул жүнде карата сайтта жагашталган финансал кичоттуулунда да мәлumat берилген. Бүгүнкү карата в банк Кармаранда был Алтан, Каркалте, Ондонжети, Тонна, Тюзет. В Лутукбанке был Алтан, Бетюнго В был Алтан, Бетюнжети, Бетюнжети, финансовых отчетах россак алтун был 600 миллионов долларов миллиард сомго барабар алтун был или рал валюты резервтерин курамнагерген он алтун он алтунден баса дженошндоиле запаста был он алтун был дюс отсегиис петун он дом миллиард сомго баравар был он в Уттукбанк. Нигде мы Уттукбанк, бардак. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот тут у вас в пресс-релизе написано о том, что в зависимости от ситуации Национальный банк Кыргызской Республики проведет внеплановое заседание по вопросу размера ключевой ставки. Что это за условия, когда вы будете присматривать ситуацию, менять эту цену? Национальный банк располагает достаточным инструментарием денежно-кредитной политики, который может использовать в случае каких-то вот непредвиденных шоков ситуации. Если вы помните, когда в начале марта 2022 года с обострением геополитической ситуации наблюдалась волатильность, курса валюты на рынке. Национальный банк в экстренном порядке провел заседание и принимал решение о повышении учетной ставки. Допустим, тогда было принято решение, это было внеочередное заседание. Правление Национального банка, это было 10 марта 2022 года, когда Национальный банк для стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке пересмотрел размер учетной ставки 10% до 14%. Такая возможность у Национального банка есть. При релизе имелся такой случай. То есть, если вдруг на рынке будет наблюдаться какая-то непредвиденная ситуация, Национальный банк в экстренном порядке может провести заседание. Потому что, как вы знаете, у Национального банка есть график проведения заседаний по рассмотрению размера учетной ставки. Это 8 раз в году. То есть, мы в конце каждого года... Этот график размещаем на нашем официальном сайте, и заседание проводится по этому графику. Но в случае таких вот моментов, о которых я говорю, может экстренно заседать правление Национального банка и провести внеочередное заседание правления по рассмотрению учетной ставки, а также по применению других инструментов, имеющихся в распоряжении Национального банка. – Скажите, а если прослеживать тенденцию, которая была за возможно, что такое заседание состоится, либо если отслеживать динамику, то пока можно надеяться, что вот эти 13% сохранятся на ближайшее время. Ну, если посмотрите данные наши, мы последний раз по изменению размера учетной ставки заседание было в конце ноября, то есть в конце ноября Национальный банк на своем очередном заседании по рассмотрению Размеры учетной ставки снизил учетную ставку с 14 до 13. Мы уже вот я в своей речи говорила и в релизе есть, что явилось основанием для сохранения учетной ставки на текущем уровне, то есть на уровне 13 Следующее заседание у нас состоится в конце апреля и по ситуации, которая будет на в тот момент Национальный банк, учитывая все факторы как внешние, так и внутренние, этот вопрос рассмотрит и примет решение в тот момент, когда заседание рассмотрится. А по национальной валюте, кого спросить? По сумму? Пожалуйста, Пожалуйста. задавайте да. вопрос. Так, да? накануне стало известно о том, что теперь Кыргызстан будет производить деньги внутри республики. Раньше, когда был разговор о том, что их необходимо печатать за пределами страны, одним из аргументов было то, что якобы... Те предприятия, которые делают это у себя, они по степени защиты гораздо более профессиональны, чем если бы мы печатали внутри страны. Теперь президент Джапаров заявил, что мы обладаем достаточными оборудованием и технологиями для того, чтобы СОМ был отпечатан здесь, в Кыргызстане. Скажите, есть ли у нас сейчас на руках технологии, которые позволят СОМу быть не менее защищенным, чем это было раньше? Вы знаете, что национальная валюта, наша, наша национальная валюта Сом, является одним из самых защищенных валют как бы, в постсоветском пространстве, и национальный банк и в дальнейшем намерен продолжать поддерживать высокую защищенность национальной валюты. Поэтому все меры, которые и ранее предпринимал национальный банк, будут и дальше проводить а, насчет печатания мы можем дать вам потом дополнительную информацию то есть, пока можно не говорить, что это оборудование может быть закуплено. но где это произведено оборудование, что это за оборудование, где оно будет установлено, будет ли образовано какой-то Вы какой знаете, какой всегда вопрос, касающийся печатания денег, хранения, то есть, является, относится к категории информации закрытого характера, с учетом, опять же, безопасности. Поэтому мы не можем в полной мере комментировать, поэтому... Прошу понять наш правильный. И еще один вопрос, как нам можно? скажите, пожалуйста, в последние годы практически все государства, либо Евразия, либо СНГ пытаются, как бы вам сказать, активизировать процесс перехода расчетов между странами в государственных валютах, в суммах, тенге, в рублях, в узбекских суммах. Скажите, если учитывать взаимооборот с Казахстаном, Да, я передам слово коллеге. Ага. Данный вопрос прокомментируйте. Да, спасибо за вопрос. Согласно Конституционному закону о Национальном банке, Национальный банк совместно с Национальным статистическим комитетом публикует платежный баланс. И тот вопрос, который вы задали, он относится к сфере платежного баланса. Торговые отношения что оплата в национальных валютах больше всего у нас развита с Российской Федерацией. И да, мы видим, что если смотреть валютную структуру платежей, то платежи в российских рублях увеличились. А относительно тенге я точно не могу сказать, но насколько увеличились, но... Там, в принципе, если даже увеличились, то не так сильно. В основном оплата сохраняется в долларах преимущественно. А то есть никакой дополнительной параллельной работы не проводится, чтобы увеличить эти объемы? То есть все зависит от рынка. Если есть необходимость, объемы растут. Нет необходимости, они сохраняются. Ну, скорее всего, здесь двоякая ситуация. Здесь, на мой взгляд, должны быть меры со стороны правительства да, и со стороны частного сектора. Да? То есть, если правительство создаст эти условия, а частный сектор должен как бы, тоже... Спасибо. Перемечено, Дмазина, здесь есть одно. Если ты чем-то, если ты чем-то, если бы у вас были, если бы у вас были, когда у вас были, но он только был, что у вас был, ваша челдера-пертый, поезд в Ачей, и ты что не был, что Дайбул, дайбул, дайбул, дайбул, дайбул, дайбул, дайбул, в январе я зашел в Лондон, чтобы поехать в он В феврале я уламдан что вы вы уже в Украине, что он в он вы уже в Украине, что он в вы уже в Украине, что он в вы он вы на 14 бы он тут пойдет он учит пойдет отчий а инфляция не из-за дюймов баларды но что гердүүлүктү мында арыдагы бир жагынан бул уллтукк банка акчакрыредцияяссатын жүргубакта бир жагынан экономикалыык жигирдөлүктү ба басадат па үчүн бас инфляция болгон басымды аззатуу үчүн үүндө үзүн акча кредитция Экономика, 10 лылья, септикчен улутук банк таынан белгиленген кезде ага экономика бардык тешеү анализер жүргүзүлөт биринчи орунда инфляциянын келерки мезгилге карата анализы жүргүзөп ошоон негизинде эсептикчен боюнча чечимдер хавылалыннатта азырку учурда би отук банк алдыга ойгон прогноз без анализа боянча. А за руку чуда готовый труллат. экономика в на Январь боюнча төрт бүтүн ондон се поездды түздү был тыркы жылдына Жыйынты боюнча жети бүтүн же поездйда түзгөн булдерлик э, жакшы көрсөтүч болуп эсептенет менен биргеле тышка чйрүүддө инфляция басым болупучу ту ккетер сактал туру менен байланушшту 13 поездзда э, сактап туруганда ал эми муруку безгилдерде айтып кетта тү 5 пайызга болчу депчи ал экономикалык жагдай болгон тышкы табокелликтер анчалык бас, басаңдаын көрс... басымын көс өткөн эмес ошо байланышту булу без 13 пайзда сакталып анализе прогноздор боюнча Башка, тышкы азыркы белгиленген башка болгон басм жок болгон кезде эмдигі жылдын аягына инфеция бассаңда оушун бізз бүтз Ошо Относительно слитков золота Национальный банк, вы имеете в виду золотые мерные слитки, да? Национальный банк на постоянной основе реализует золото в слитках. Они, честно говоря, с начала года... Если вот говорить о крупных мерных слитках, то есть их реализовано не было. То есть 1 февраля 2022 года для поддержания производителей золота, а также поддержания ювелирной отрасли Национальный банк продает крупные слитки, начиная с 10,9 10 килограмм до 13 килограмм. На сегодняшний день ни одного слитка не было продано. А золотые мерные слитки, которые от одного до десяти грамм мелкие, они продаются и покупаются, обратный выкуп в постоянной основе ведется. Mm -hmm. Вот, кстати, двадцать четыре кеджи тоже попросили задать вопрос. Mm -hmm. Сколько в банке, нацбанке находится золото? Золото mm -hmm. ну, до этого я уже вот отвечала вашему коллеге из Азатыка. На сегодняшний день в Нацбанке хранится. В распоряжении Национального банка находится 46,7 тонн золота. Банк, горна, шоткрет, анальтон, регион. Банк, акарка, аки джилдача, алтон, каркалтон, каркалтон, абетно, джилджиттон, брунк, алтон, кармаван, алтон, брунк, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, джилджиттон, Тышка Гарсбойнча, бардах из министр министр тышка Гарсбойнча, банк, керифулван валютамин, доллары, доллары, ничего такого. У нас для того, чтобы найти, чтобы доллары миллиард акша долларов тяжел. Лутох банк тен или ралок развертён курбана. Луто, че только валюта сегирет, башка валу кагаздар, че на башка валюталарда сегирет. А на ченде бир миллиардка джаканы был, валютасы. Керек полону чурда, лутох банк интервенцелар аркло, бага кискин турдю лутох валютанан курсун Серпелюс, Джолбер Биовичу, интервенция Ларджи Узберад, Джилл Данбаш Намбери, то есть интервенция от Кузу Пекичу, Черманджет, миллион акше долларов рынка Саткан. Можно вот эту информацию, вот эту интервенцию на русском языке. Если вы говорите о стабильности на внутреннем валютном рынке, значит ли, что ваша последняя интервенция, я имею в виду национального парка, помогает ее стабилизировать? Действительно, с начала года наблюдался спрос, большой спрос на иностранную валюту, в связи с чем Национальный банк для предотвращения резких скачков, для сглаживания риски скачков курса иностранной валюты провел 4 интервенции на сумму 227 миллионов долларов США. Естественно, это является одним из инструментов денежно-кредитной политики, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Естественно, на основе интервенции на сегодняшний день вообще в целом ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной, и Национальный банк отслеживает эту ситуацию на ежедневной основе и по мере необходимости будет принимать меры в зависимости от ситуации. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, да? Позвольте, а на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо. За спасибо. Рахман.